Мы выпили. Доброе, доброе время суток, добрый вечер, уважаемые гости, участники, партнеры, друзья. Мы начинаем нашу сегодняшнюю конференцию. Давайте с вами начнем с проверки связи. Первое. Напишите по десятибалльной шкале, как нас слышно, как видно. Я сейчас зайду в YouTube. Так, я смотрю, я себя увидел, услышал. Но давайте проверим все-таки, как у вас. По десятибалльной шкале, как слышно, как видно. Пошли девяточки. Десяточка. Восклицательный знак, десятка. Отлично. Всем добрый еще раз, добрый вечер. Отлично слышно. Давайте проверим Татьяну. Как, Татьяна, подключи микрофон. Друзья, всем привет. Добрый вечер всем партнерам, всем гостям, кто сегодня пришел нас слушать. Да, связь обязательно нужно проверить тоже. Дайте, ну, пожалуйста. Что? Отлично, тоже пошли десяточки. Ну, отлично, что связь у нас отличная, и нас уже много гостей. Ну что, смотрите, мы сегодня начинаем конференцию из Бизи комьюнити Сегодня нас будет двое. Это я, Евгений Жигалов, и мой партнер-коллега Татьяна Вчиникова. Что сегодня у нас с вами будет? Мы сегодня с вами поговорим на такие темы, как первое, что сейчас происходит в этом мире. Второе, мы расскажем варианты, которые есть на сегодняшний момент, их можно каким образом решить. Третье. Перейдем к вопросам и ответам. По времени займет в пределах 50 минут. По поводу записи, я думаю, она останется в течение суток. Так как мы работаем в прямом эфире, вопросы будут в конце. Копите, сохраняйте, да, чтобы их не забыть, потому что лента будет, соответственно, уйдет вверх. И мы просто все вопросы не сможем, соответственно, запомнить. Я прошу тогда, Вячеслава, если будут возникать вопросы, кидать нам зум и... Будет тогда отлично. Ну, вроде бы проверили, связь к нам подключилась уже очень много народу. Всем еще раз добрый вечер. Мы ценим время ваше и наше, поэтому мы начинаем всегда вовремя. Ну что, приступим тогда. Я запускаю сейчас презентацию. подскажите, видно? Да, Жень, видно. Отлично. Ну что, еще раз добрый всем вечер. На связи у нас конференция Easy Бизи Community. Сегодня мы вещаем вместе с Татьяной. И что у нас сегодня с вами будет? Мы вас искренне рады видеть на нашем прямом эфире, и поэтому... Наш сегодняшний эфир будет крайне полезен в виде диалога на то, что мы расскажем вам, что сейчас происходит непосредственно в мире. Если мы сейчас берем информацию, да, что статистику, что статистика на самом деле она очень сильно ну, неутешительная. И я думаю, вы все уже обратили на это внимание, что мир трансформируется очень-очень сильно, как говорится, если мы ложимся ранше спать да то есть просыпаясь в одно и то же время мы уже просто не высыпаемся я думаю все заметили либо кто заметил поставьте плюсики в чат и каждый день мы что-то узнаем новые слова мы узнаем какие-то новые действия новые какие-то в средства массовой информации прилетает какая-то информация, много-очень много слов, которые просто мы не знаем. Не знаем, не понимаем. И если вы заметили, что правит этим миром, начинают новые технологии. Такие понятия, как 3D-принтер, если раньше это была фантастика, то сейчас можно 3D-принтером построить непосредственно дом. И такие, как роботы, плюс искусственный интеллект, то есть информационные технологии активно врываются в нашу жизнь. И много аналитиков с мировым именем, с российским именем говорят о том, что об этом вещают уже не один год, и что порядка 9% рабочих мест сменила роботизация только в этом году. Представляете, каждый десятый житель планеты Земля потерял работу. И, соответственно, с приходом этих новых технологий Представляете, что будет к 2020 году, к 2025 году. И по прогнозам это не какая-то фантастика, это реальные действия, да, что до 40% статистика могут потерять рабочие места. И это на самом деле реально. С одной стороны прогнозы очень пессимистические, да, что безработица, либо еще что-то. Но с другой стороны есть и хорошие новости – и давайте на самом деле об этом поговорим. И есть Чарльз Дарвин, он английский натуралист и путешественник. Несколько веков назад, цитата да, его, выживает на сам... не самый сильный вид, и не самый умный, а тот, который лучше всех приспосабливается к изменениям. Если раньше эту цитату мы могли по-другому э, проносить через себя, да, то есть понимание было другое, то сейчас это очень-очень сильно актуально. И актуально уже на совершенно другом уровне. Я думаю, вы еще раз посмотрите, прочитайте и поймете, что это касается уже на самом деле каждого. И если мы возьмем, что глобальные изменения, которые происходят, и есть очень сильно и очень серьезно задуматься вам на ближайшие 2, 3, 5, там, 7, 10 лет, что произойдет. И словить на самом деле, вот хочу донести до вас очень главную а, непосредственно мысль, что какое направление дать своим детям в развитии, в образовании, какие навыки, какие компетенции нужно прокачать во мне, чтобы я был востребованным специалистом, либо предпринимателем, либо экспертом. Задайте себе этот вопрос и посмотрите, какой вектор вам нужно непосредственно выбрать, чтобы вы плыли по течению, да, чтобы вы были в строю и вы понимали, какие слова для вас уже не просто диковинка, а реально актуальные эти мысли. Если вы сейчас поговорите с любым ректором, любого университета, на вопрос того, что скажите, пожалуйста, какие профессии сейчас актуальны. И ректор вам неосознанно где-то за кулисами скажет, что на самом деле часть профессии уже не востребована. И получил диплом, отучился там пять лет непосредственно, человек выходит из вуза и понимает, что а куда мне дальше, а куда мне дальше идти. И модель образования, которая была и есть сейчас, это студенты учатся по книгам, которые писались вчера, позавчера, а то и несколько десятилетий назад. Да? Учатся они когда? Учатся сегодня. И завтра они будут применять эти знания. Если мы сейчас возьмем, что на самом деле время бежит и несется и очень-очень-очень быстро, и не всегда актуально, даже напечатанные книги, имеют свои актуальные данные. По причине того, что напечаталась не так давно, да, либо наоборот давно, оно уже не актуально. Сегодня можно что-то выпустить, а завтра оно уже не работает. Если вы с этим сталкивались, поставьте плюсик непосредственно в чат. Выживает тот, кто приспосабливается непосредственно к изменениям. И если мы возьмем, что раньше перемены, они проходили каким образом? Бравился период 20, 30, 50 лет. Да, это трансформационные такие технологии были, глобальные изменения, революции какие-то. На текущий момент, если мы возьмем 2000 год, год миллениум, если вы помните, да, он непосредственно очень зашелся к нам ворвался очень серьезно и очень мощно. Это эпоха цифровых технологий. Появились смартфоны, цифровые камеры. И я думаю, все ощутили, что что-то будет по-другому. И мы даже на самом деле не могли предугадать, что на самом деле будет это все так быстро. Посмотрите на эти слайды, на эти фотографии и... Снимите розовые очки и посмотрите непосредственно, что вы видите на экране. Что вот лирики нету, это реальная правда, которая сейчас ворвалась в нашу реальность, что роботы меняют человеческие профессии. Автоконцент, завод по производству автомобилей, неважно какой, да, мы что видим, что собирают роботы. И сотни, десятки тысяч, там, тысячи людей потеряли просто работу. И я думаю, вы точно так же слышали, есть ваши друзья, знакомые, которые также попали под сокращение. Роботы ворвались непосредственно куда? В медицинскую отрасль, в продукты питания, в пищевую в промышленность. А Если взять робота Софию, она выучила русский язык. Это о чем говорит? И вот загуглите непосредственно в интернете и посмотрите, кто такая робот София. Это мурашки, как говорится, по коже. С внедрением таких технологий, как блокчейн и смарт-контракт, потеряет актуальность такие профессии, как нотариус, такие профессии, как бухгалтер. И то с приходом 1С, где они уже начались меняться, потому что все идет век автоматизации, роботизация. Сбербанк уже сократил... Очень много юристов по причине того, что стало невостребовано. колл центр я думаю, вы сейчас звоните непосредственно в оператор, либо в банк, с вами уже говорит автоответчик, давно и робот. Скажите, какие вы мысли хотите, скажите, как вас соединить. То есть рабочие, работники становятся цениться, но уже в других категориях. И в связи с этим, какие навыки специалист будущего должен иметь сейчас? Это быть, соответственно... Кроссфункциональным, работать на стыке профессий, уметь работать удаленно, переезжая с одного города страны в другую, он не открывает бизнес, у него выстраивается свой бизнес, либо он работает в найме, но удаленно. Быть профессионалом, уметь собирать, расположить, вот фильтровать огромное количество знаний и объем информации, где правда, где ложь. Уметь сам обучаться развитием IT-технологий, и она будет просто развиваться стремительно. Быть универсальным солдатом и знать при этом несколько иностранных языков. Быть готовым переобучаться всю жизнь, знать основы IT-технологий. Быть готовым менять до 10 профессий в течение жизни. Все, нет такого, что раз устроился на завод, и все, и остался там. Быть способным к научным дисциплинам и быть готовым к кросс-культурным перемещениям работы в разных странах. То есть это вот те навыки, источник – это международный кадровый квартал Hand hunter и, соответственно, вот это человек будущего, который должен знать навыки. Как вам такая информация? Дайте обратную связь, напишите в чат. Как вам? И, ну, и здесь, соответственно, можно понимать, что это кризис, да, время, э, эпоха кризиса. И здесь будут две категории людей. Первая категория людей, которая возьмет из этого минус и будет говорить, куда катится этот мир. А вторая категория людей, да, она будет в каком направлении двигаться. Она будет брать и катить этот мир. И Ричард Брэнсон, чтобы быть всегда на гребне финансового успеха, необходимо ловить волны новых трендов и лететь на этих волнах. Здесь о чем говорится? Если мы идем на рыбалку, то мы идем, допустим, в речку на речку рыбачить. Мы же не берем с собой приманки на акул, либо еще. да, и Мы идем непосредственно туда, где есть волны. И вот эти волны нужно ловить. И на сегодняшний момент... Есть абсолютные тренды. Абсолютные тренды, какие это трансформационное образование, информационные продукты, IT-технология, блокчейн и криптоиндустрия, искусственный интеллект, это все то, что необходимо человеку знать, понимать и внедрять в себе в бизнес, либо принимать в найме в наемном сотруднике, либо непосредственно уже сейчас формировать фундамент для своего ребенка. И у нас на самом деле есть для вас хорошее решение. У нас есть ответы на вопрос, на... два ответа на ваши вопросы. Первое – это как приспособиться к переменам. И второе – быть на гребне финансового успеха. И поэтому я хочу вас познакомить с международным бизнес-сообществом. Это «Easy Business Community». И хочу передать микрофон Татьяне. Татьяна сейчас более подробно расскажет о нашем сообществе и как она может решить ваши вопросы. Татьяна, наверное жути, наверное, жути много нагнал, да? Прям у меня у самой я сейчас а, еще раз прониклась снова вот этим изменением мира. То есть я действительно сама а, в этом стараюсь быть в фокусе постоянно, да, наблюдать какие-то изменения и всегда как-то к этому приспосабливаться. И сейчас ты правда, вот Жень, честно, вот я прям вообще аж до мурашек. Спасибо но большое. Я тебе говорю, это... Но это реально это правда жизни. Мы снимаем розовые очки и сейчас э, посмотрим, как это можно решить. Татьяна, тебе слово. Да, Жень, спасибо большое, друзья. Э, меня зовут Овчинникова Татьяна. Еще раз, да, мне 23 года, и я уже более двух с половиной лет решаю именно свое будущее вот таким вот способом. Я зарабатываю э, через интернет. Я нахожу для себя самое лучшее и на данный момент. В этом году, в этом веке я нашла именно тот золотой инструмент, который мне помогает действительно реализовать свой потенциал да, и уже быть уверенной, собственно, в своем будущем. Друзья, включаю тоже демонстрацию экрана. Давайте перейдем с вами к презентации, да, вернемся. Вы мне дайте обратную связь, пожалуйста, как видно. Жень, я даже от тебя больше жду, потому что мне, чтобы на YouTube сейчас не лазить скажи мне да, пожалуйста да, видно? Да, видно как слышно И отлично. все хорошо да? отлично спасибо соответственно easy business community это международное бизнес сообщество easy переводится как легко соответственно бизнес легко если сравнивать бизнеса да для меня очень важным моментом является то что easy бизнес это действительно Легкий бизнес. Почему? Есть несколько факторов, да, потому что, во-первых, это онлайн, то есть мне для этого нужен всего лишь инструмент, смартфон, который мне позволяет с легкостью работать, образовываться, да, и общаться соответственно. И также это независимость территориальная полностью, то есть мне не важно, где я нахожусь, в какой стране, в каком городе, регионе и так далее. То есть для меня это, конечно же, очень... Перспективно, я бы сказала. Наше сообщество из бизнес-комьюнити официально стартовало в марте 2018 года. Было шикарное мероприятие на Кипре. К нам приезжали партнеры а, с разных стран, с разных городов. География нашего сообщества, друзья, показывает то, что в нашем сообществе уже более чем 160 стран более чем 64 тысячи партнеров. Справа внизу вы можете увидеть, да, некоторые страны здесь представлены. И вот эти масштабные мероприятия, которые у нас проходят в комьюнити, они действительно помогают заряжаться энергией, они наставляют, направляют, ты понимаешь, что ты двигаешься действительно в нужном направлении. О том, что у нас такая большая география, меньше, чем за полгода, друзья, я думаю, нужно знать каждому, да. Малей, то есть ни малейшего вложения в рекламу сообщество работает только путем популяризации через участников. То есть сами понимаете, насколько масштабы и, собственно, вот этот вот охват, да, он большой. То есть я считаю, что это достойно внимания. То есть у нас с нами работает и российский рынок, это не самый большой рынок в изи-бизнес, поэтому как раз-таки... Очень хорошо сейчас начинать бизнес вместе с нами, строить структуры, команды большие, да, выстраивать то есть таким вот образом. В Easy Business, как я уже сказала, проходят первые офлайн мероприятия да, То есть вот это у вас представлено. Это было в Турции, лидерский слет, когда люди приезжают с Испании, люди прилетали с Турции, с Кипра, с России, с Казахстана и так далее. Люди обмениваются опытом проходят трансформационные тренинги, общаются вживую, получают друг от друга энергию, заряжаются энергией. Сообщество действительно для меня оно очень изменило мою жизнь, изменило взгляды на жизнь. Я поняла, что я действительно хочу и могу и буду. да, Все вместе это в совокупности начало работать и приносить свои огромные плоды, за что я огромно... Огромно да, благодарна этому сообществу. Когда люди вокруг тебя заряжены энергией, когда люди действительно опытные, активные, яркие, целеустремленные, когда ты вот этой энергетикой пропитываешься, вот как сейчас Женя нам да, выдал вот, этот, вот эту проблему, либо все-таки а, хорошее, да, то есть что-то в этом есть, вот эта энергия, вот то же самое происходит на оффлайн-мероприятиях. Они происходят у нас, друзья, ну, практически каждый месяц. Соответственно, в изи есть синергия инноваций. Что это значит? Мы собрали все тренды, все самое новое, самое перспективное, самое такое глобальное в одно. Мы собрали сюда инновационный продукт, то есть у нас есть большое количество продуктов, сервисов, которые сейчас на волне тренда, которыми действительно интересуется, интересуется большое количество людей, как вы уже увидели да, по географии. Ну и, соответственно, это дает нам очень огромный плюс. Также мы объединили здесь инновационную идею и инновационный маркетинг. Маркетинг у нас очень уникальный, очень доходный и, соответственно, приносит, как говорится, все в совокупности, это приносит очень большие плоды, друзья. Международное сообщество на блокчейн технологии. Современное онлайн-образование, о котором я вам расскажу уже подробно немного позже, также цифровые продукты и сервисы, продвижение спикеров и стартапов также присутствует в нашем комьюнити, и бесконечное пространство вариантов, соответственно, да, если говорить про онлайн-образование, то а, в нашей академии есть два института. Это институт эффективности человека и институт современного бизнеса. Опять же, это объединение самых трендовых направлений, которые помогают людям повысить свою ценность на рынке, а, улучшить качество своей жизни, ну и, соответственно, будущее своих детей, внуков и так далее, да. Если говорить про цифровые продукты и сервисы, друзья, я могу вам сказать, что здесь также собраны именно те технологии, которые именно здесь и сейчас, и в будущем приносят как прибыль, так и, соответственно, помогают нам а, с вами развиваться да, в том направлении, в котором сейчас движется мир. Продвижение спикеров и стартапов – очень а, интересное направление, которое… То есть очень интересная и такая большая ответственность, которую взяла на себя сообщество. Это, как бы так выразиться, да, правильно, что значит вообще стартапы? То есть я думаю, вы со мной все согласитесь, если согласны с моей мыслью, ставьте «десяточки», о том, что есть огромное количество новых идей, шикарных идей, шикарных стартапов, но этот человек, например, один да, человек придумал классную идею, но реализовать он ее не может. По нескольким причинам да, это может быть. Либо потому, что у него нет финансовой составляющей, так как Easy бизнес если действительно видит глобальную, хорошую, перспективную идею, готов сопровождать такие стартапы финанс, с финансовой стороны, либо, может быть, второй вариант, что вроде бы есть как реализовать, но реклама, вы сейчас сами понимаете, она очень дорогая, и она не окупает себя. То есть реклама такая, как баннеры на улице, реклама на телевидении, радио и так далее, она уходит на задний план, и сейчас самая, так скажем, перспективная и самая мощной рекламой как раз-таки являются люди. То есть люди идут на людей, мы друг другу постоянно что-то советуем, постоянно делимся с друзьями, с близкими, классными фильмами и так далее. И, соответственно, здесь срабатывает то же самое сарафанное радио. То есть мы как комьюнити можем спокойно и легко продвигать новые классные стартапы, с очень быстрой скоростью, да, и с очень большим масштабированием. Вот как раз таки в этом а, сообщество наше очень уникальное, я считаю. Также у нас присутствует продвижение спикеров. Все а, преподаватели, все коучи, спикеры, которые преподают у нас в сообществе, они могут не являться участниками нашего комьюнити, но они могут здесь также про, а, продвигать себя. То есть популяризировать, так скажем, то есть нам а, выдают программу какую-то, да, то есть образовательную, соответственно, если нам это нравится, то мы с вами что будем делать? Рекомендовать также друзьям, знакомым и так далее. Соответственно, вы уже понимаете, что, ну, это, собственно, для преподавателя, это большая перспектива и, в принципе, очень хорошая такая популяризация, да, ну и, собственно, вот в этом и получается бесконечное пространство бизнес-вариантов, потому что Easy Business постоянно дополняет э, чем-то новым, да, сообщество дополняется новыми продуктами, новыми идеями, технологиями и так далее, друзья. Вот, пожалуйста, Академия изи-бизнес – это то, о чем я сейчас вам, собственно, говорила, Два института, два онлайн-института. Есть также третий институт, очень для меня важный, это институт Easy School. Это детский институт, в котором могут обучаться у нас детки, начиная с четырех лет, таким направлением, как ментальная арифметика, как правополушарное рисование. Да, я считаю, что эти знания, которые сейчас предоставляет наше сообщество детям, ну, это, как минимум, очень хороший и прочный фундамент. Если вы, как родители, да, можете писать вот сейчас в чате обратную связь. Возможно, кто-то водит деток да, обучаться именно вот ментальной арифметике. У нас очень много молодых мамочек в сообществе, которые отдавали большие деньги за вот это образование для детей. Да? То есть, конечно, здесь многие находят себя. Что же включает в себя наш институт, собственно, да? Есть разное направление факультетов, начиная от криптоэкономики и заканчивая личной продуктивностью, друзья. Если мы берем направление криптоэкономики, так как сейчас блокчейн, смарт-контракты, ICO и так далее, многим эти слова многим эти слова, так сказать, на слуху, да, но непонятны, люди боятся, вроде бы постоянно идет какое-то на уровне обсуждения, да, криптовалюта падает, криптовалюта растет и так далее, обсуждение идет везде, даже по новостям, но многие люди профессионально в этом не разбираются и, соответственно, не могут да, себе позволить инвестировать, не инвестировать, то есть они не знают, как будет правильно, что будет дальше. И в нашем комьюнити есть как раз-таки полный, Курс криптоэкономики и блокчейн. Здесь вас научат создавать свои первые инвестиционные портфели. Вам расскажут, что такое стартапы, что такое ICO, что такое трейдинг и так далее. То есть вы полностью начнете понимать, почему блокчейн – это прозрачно и за этим будущее. То есть если своими словами, то 3.интернет, 3.0 да, мы называем между собой. Вот таким образом блокчейн, то есть это действительно… Стабильность, надежность, прозрачность, доверие без доверия, друзья. Вот как раз-таки об этом всем вам расскажут уже, начиная даже с базового уровня, самого минимального. Вы можете изучать вот это направление криптоэкономики, друзья. Также у нас есть очень важное сейчас направление, такое как современный маркетинг. Сейчас я вам... Расскажу более подробно, да, это интернет-маркетинг. Очень интересно будет предпринимателям, как сказал Билл Гейтс, если сейчас вашего бизнеса нет в интернете, то в скором времени, друзья, у вас просто не будет бизнеса. О чем это? Это как раз-таки о том, о чем только что Евгений вам и рассказал. Мир IT-технологий, мир а, трансформа трансформации – Мир гаджетов, мир смартфонов, разных скайпов, виртуальной жизни и так далее. Соответственно, если... Я думаю, что вы все со мной согласитесь. Если согласны, давайте, пожалуйста, обратную связь в чат. Ставьте пятерочки, если вы со мной согласны. Я более чем уверена, что да, потому что все-таки это да, такое наше живое, да, то, что сейчас интересно. И, соответственно, все корпорации, все мощные, большие фирмы, они сейчас переходят в интернет. Купи через приложение и получи скидку и так далее. Да? То есть все сейчас переходят на интернет, на доставки и так далее. У нас же в сообществе обучают, как правильно монетизировать свои социальные сети, как сделать продающий Инстаграм, как начать правильно использовать Телеграм, создавать Телеграм-каналы. И вы видите сами, да, мессенджеры разные, youtube каналы социальные сети все-все-все. Все в полном пакете, вам по урокам, по по, шагово, по полочкам расскажут. При том, что, друзья, очень важный момент, для меня очень важный, я надеюсь, что для вас тоже, в сообществе у нас обучают в Академии не люди а, просто, которые пришли сюда, а обучают преподаватели практики. Каждый в своем направлении является профессионалом. Это очень важно. Если нам рассказывают про то, как а, монетизировать страничку в Инстаграм, то этот человек, который рассказывает, он в первый же месяц сделал доход 300 тысяч выше с помощью Инстаграма. И он делится уже своим пройденным опытом. Он знает, как он рассказывает нам. И все, то есть в сообществе все спикеры являются такими. Это очень важно на самом деле. Да? Также у нас есть, классических продаж, направлений многоуровневого маркетинга. О чем здесь речь? Речь о том, как правильно общаться с холодными контактами, с теплым кругом, да? технологии звонков, технологии общения через социальные сети и так далее. Здесь в полном объеме раскрыты технологии разного вида именно то есть именно тех техник и методик, которые работают сейчас. То есть если вы не умеете общаться с людьми или как-то, может быть, стесняетесь еще что-то, проходя этот курс, вы уже сможете открыто общаться, сможете действительно ä, правильно строить разговор, конструктивно, так сказать, да, и так далее. То есть это тоже очень важное направление современного нетворк-маркетинга, да, когда мы вот непосредственно путем общения налаживаем связи, так скажем, да. Также очень интересное направление – это направление финансовой грамотности. Я сама, как бы так сказать, правильно, раньше давно зарабатываю в интернете, но раньше не умела приумножать свои доходы. Наверное, это связано с возрастом все-таки, но я считаю, что очень вовремя все происходит в свое время. И вот я начала смотреть финансовую грамотность, я научилась создавать свою подушку безопасности, да, чтобы, соответственно, планировать, соответственно, научилась вести доходы-расходы, как сделать правильно, как запланировать покупки, как тратить только на то, что действительно нужно. Не всегда получается, но я к этому иду. Друзья, это очень важное направление в 21 веке. Для каждого, в принципе, уважающего себя человека, да, финансовая грамотность – это неотъемлемая часть нашей с вами сейчас, вот в данный момент жизни. Также у нас есть направление продуктивности. Это персональная эффективность, это личные, коммуникативные и управленческие компетенции, искусство постановки целей, тайм-менеджмент и личная трансформация. О чем же речь, да, то есть как работать по закону это как прилагать 20% энергии и усилий и времени – и получать 80% результата. Я могу, опять же, на своем примере сказать, то, что это действительно работает, это приводится на практику, и ты уже начинаешь планировать, то есть тебя учат тайм-менеджмент, у тебя учат планировать, тебе рассказывают, какие-то секреты, фишки, да, разные лайфхаки, так скажем, то есть направление личной продуктивности, оно очень важно в наше время, опять же, опять же, вот волна тренда, да, и сейчас это волна тренда, потому что мир бежит так быстро, что мы просто за ним элементарно не успеваем, и для этого нужно больше уделять времени образованию, там также хочется больше времени проводить с семьей, ну, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю, и, соответственно, этому всему у нас также обучают. Очень интересное направление лингвистики. Помимо того, что это уникальные методики изучения иностранных языков а они действительно уникальные. У нас есть э, методики, как за три месяца свободно говорить на английском: никакой зубрежки, никакого напряга я учу, мне в радость, мне нравится. С помощью, э, при том, что перед тем, как начать изучать. Я прошла курс по феноменальной памяти, он состоит из восьми уроков. Нас преподает да, Алексей Бессонов, у него свой образовательный центр в Харькове, и он, собственно, с первого же урока у нас, то есть вы сами заметите, как вы начинаете легко запоминать всего уроков по феноменальной памяти восемь. Соответственно, после восьмого урока вы с легкостью запоминаете номера карточек, номера сотовые, номера машин, имена, а, можете доклад в два часа без бумажек и записочек рассказать, то есть это действительно уникально, и вот эти методики нам преподают. Сначала мы проходим феноменальную память, развиваем свою память и переходим уже к изучению иностранных языков, тоже очень а, интересно, и... То есть в школе было неинтересно, в институте было неинтересно, а здесь мне самой нравится, я понимаю, что это мне дается легко, я ничего не зазубриваю, вообще ничего, и я понимаю, я вижу результаты. То есть я вижу сразу результаты, пусть они не такие большие, но они есть. Это всегда придает сил, когда мы видим результат, друзья, согласитесь. Ну и также направление психологии. Это женская, мужская психология и психология успеха. Нас обучают, как стать мастером в жизни, мастером в деньгах, мастером в отношениях, как сделать так, чтобы в жизни все давалось гораздо легче. То есть, это даже не просто направление психологии, это работа над собой, это проработка с родителями, отношения родителей дети, отношения в компании с друзьями вообще полностью во всем отношения с самим собой полностью проработки действительно с первого же урока у нас а, отзывы просто люди огромными текстами пишут а, там выражают благодарность у людей просто действительно шок от направления психологии у нас преподает виталий бринкман этот человек а, иногда даже сам не знает откуда у него деньги появляются да понятно что он успешный семени успешный во всех направлениях и вот он обучает нас тому, чтобы мы были в жизни путевыми, да. То есть все же нас учат тому, что мы не путевые, и нужно всего добиваться, то есть достигаторы такие, да, все дается через труд, нужно здесь, нужно идти на пролом, не смотреть по сторонам и так далее. Здесь же нам, нас обучают тому, что все дается легко, главное правильно захотеть и приложить правильные действия и усилия. Да? Также очень интересное направление направление психологии ой господи психологии простите направление здорового образа жизни вот я сама начала применять методики которые есть и действительно вижу результаты как правильно питаться 10 как скажем, 10 путей к омоложению благодаря питанию сейчас у нас преподают, при том, что мы напрямую общаемся с нашими спикерами, мы можем задавать вопросы на онлайн-вебинарах, да. Также в дальнейшем у нас есть совместные чаты, где мы можем спросить, если что-то не успели, посоветоваться, да, спросить какой-то совет по здоровому образу жизни, И я могу вам сказать, что очень интересный контент у нас здесь присутствует, друзья. Вот в таком вот образе, формате наша комьюнити развивается в Академии, при том, что знания постоянно пополняются. С 1 сентября мы ждем очень большое пополнение спикеров. У нас преподают а, такие спикеры, как, например, а, Владимир Древс. Да, он преподает ведические технологии написания постов. Я думаю, кому-то из вас сейчас откликнется, вы поймете, о чем я говорю. А, я захожу к нему на страничку, и я взахлеб по 40 постов могу просто прочитать, переходя из одного поста в другой. Этому хочу научиться я, мне очень это направление близко, когда людям действительно интересно, интересно то, что ты пишешь, да, и он обучает этому вебинары просто на одном дыхании, то есть ты не можешь отойти от телефона либо от компьютера, да, чтобы там сходить элементарно попить водички, да, то есть очень полезное знание, с 1 сентября у нас также он будет преподавать дальше, ну и, соответственно, вот таким вот образом мы здесь обучаемся, друзья, да. Также у нас присутствует многоуровневая реферальная система, это 100% выплат в сеть и 18 источников дохода, да, о чем это говорит? То есть для того, чтобы стать участником нашего комьюнити, для того, чтобы образовываться и получать знания мы приобретаем уровни доступа, всего их четыре, и, соответственно, здесь срабатывает реферальная система. Не таким путем, как в платных институтах, я сама училась в платном институте, и, кстати, с третьего же курса перешла на заочку, потому что поняла, что те знания, которые мне дают, они мне нигде не откликаются, и, ну, соответственно, вот таким вот образом, да, я платила деньги институту и все студенты, здесь же мы платим и зарабатываем, Путем, то есть, путем того, кто вас пригласил. да, То есть если вас пригласил лучший друг, то, соответственно, он копеечку с того, что вы будете образовываться вместе с нами, тоже зарабатывает. То есть это, так скажем, тоже свой плюс большой, да? который, в принципе, ну, не знаю, мотивирует, наверное. Фундамент сообщества, easy business – это три таких кита, да? три глобальных тренда. Это блокчейн и криптоэкономика. Наше сообщество в скором времени переходит полностью на работу блокчейн, дописываются смарт-контракты, дорабатывается работа, комьюнити будет работать, не имея человеческого фактора. Это очень важный момент, то есть доверие без доверия, опять же. Да? Также это интернет-технологии и, соответственно, это реферальная система, Покетинг, да, то есть вот это то, то о чем я сейчас вам, вам, собственно, и рассказывала. Если вы, ну, мы работаем на криптовалюте, как я уже уже сказала, да, и, соответственно, если говорить именно о биткоине, то вы можете посмотреть просто на графике о том, что с 2009 года до данного момента он вырос в 300 тысяч раз, да, и, соответственно, это направление все больше изучается. Мы зарабатываем на самой трендовой валюте, мы зарабатываем на биткоине. Соответственно, мы не просто в него инвестируем, мы еще его и зарабатываем, мы тем самым приумножаем, плюс обучаемся в нашей академии создавать криптовалютные портфели, правильно распределяем путем перекладывания, приумножаем свои капиталы, друзья. Вот таким вот образом. Соответственно, ну, перспективы технологии блокчейн, не будем в это погружаться сегодня. Суть в том, что да, это прозрачность, это, в принципе, да, вот такое P2P напрямую от меня к тебе. И, соответственно, минуя каких-то посредников, все транзакции просматриваются. То есть это уже более глубокая тема, можно тоже изучать, да. Ну и вот. Соответственно, выше, если это в интернете, действительно так, IT, мир все-таки больше сейчас уже переходит в нанотехнологии, да, и движется вперед. В карте нашего сообщества вы можете увидеть пять таких ключевых моментов. Это, собственно, интернет-магазин, цифровые информационные продукты. В ближайшее время у нас запускается Marketplace, в котором можно будет приобретать продукты, даже не являясь участником сообщества, друзья. Можно Соответственно, вот все курсы, вебинары, которые у нас ведутся, мы один раз оплачиваем курс и больше никогда ничего не платим ни за что, мы получаем полный пакет. Да? Если вы не являетесь участником, либо ваши знакомые, они могут приобрести эти курсы платно на Marketplace. То есть, соответственно, у нас есть свой информационный продукт, который мы будем продавать через интернет-магазин, и интернет-магазин постоянно будет пополняться новыми инструментами, сервисами и так далее, самым полезным, самым модным, классным и так далее. Да? Также это инновационная система образования – у нас есть примеры в комьюнити, когда у партнеров дети не идут заканчивать какие-то далее учебные заведения, будут обучаться в сообществе Easy бизнес также же, там, как в школе с 9 до часу, да? и, соответственно, этот ребенок через 2-5 через лет будет обладать уникальными знаниями, которые на рынке, несмотря на то, что роботизация и так далее, и роботы заменят 40% рабочих мест, это действительно так, это неизбежно. Но наше сообщество к этому готово. Почему? да? Потому что мы получаем те знания, которые повышают нашу ценность на рынке. Соответственно, мы коммуникабельны, мы активны, да, и мы обладаем теми знаниями, которые действительно необходимы здесь и сейчас, и помогут нам с вами в будущем. Это мультисистемный маркетинг, 100% сети, о котором я уже вам сказала, да, то есть а, здесь не получает кто-то сверху, либо кто-то снизу, здесь путем а, распределения зарабатывают все по маркетингу, это отдельный вебинар, а, если интересное направление маркетинга и понять, как все-таки устроена эта система, обратитесь к тому, кто вас пригласил на этот вебинар, вам расскажут, дадут ссылочку на следующие, либо на следующие, да, на следующую конференцию, либо дадут посмотреть просто в записи. Это технология блокчейн, о которой я только что рассказала выше, да, ну и как раз таки сервисы, инструменты для партнеров. Такие сервисы, как Например, лендинги у нас будут сейчас присутствовать, да, то есть разные странички захвата, которые помогают развиваться. Это разные сервисы, такие как виртуальный спонсор а в ближайшее время у нас начинает работу. Этот сервис будет помогать работать с командой, ставить цели, задачи, проверять их выполнение, мотивировать и так далее. То есть этих сервисов большое количество, сервисы уникальные, Сервисы делаются с нуля, не откуда-то там берутся, списываются, а действительно разрабатываются, делаются для участников сообщества, чтобы, так сказать, облегчить нам с вами нашу жизнь. Да? Есть сервисы по аналитике разных сигналов, то есть по торговле на бирже и так далее, очень уникальные. С этим тоже можно разбираться, то есть сервисы действительно ну, очень уникальные, очень качественные. Какие же варианты сотрудничества есть с Easy бизнес Соответственно, вы можете быть студентом-клиентом, вы можете просто изучать те знания, обучаться в академии с родителями, с любимыми людьми, с детками своими и так далее, также прокачиваться сами, также вы можете быть строителем сети, то есть вы можете популяризировать сообщество, идею нашего сообщества, да, нашу академию, наши сервисы и так далее, и на этом зарабатывать. При том, что уникальный факт, друзья, все, кто становится студентами-клиентами, практически все, они рано или поздно переходят строителя сети, потому что владеет информацией, просто человек не может молчать. И, соответственно, можете быть преподавателем, бизнес-тренером. То есть если у вас действительно есть уникальный контент, который вы считаете будет полезен, вы можете предоставить его таким небольшим... Резюме. Это оценит сообщество, комьюнити, да, путем голосования. И, соответственно, вы можете также стать спикером, также монетизировать, себя популяризировать и так далее. То есть это все открыто. Если вы действительно обладаете уникальными знаниями, мы всегда рады. Только добро пожаловать, да. Ну и также вы можете быть криптоинвестором. Здесь, опять же, есть полный курс по криптоэкономике. Также есть определенные сервисы и инструменты, которые помогают увеличивать количество вашей криптовалюты, да, соответственно, вот таким вот образом, то есть криптоинвестора тоже здесь для себя интересное найдут. Ну и вот такой трансформатор успеха, да, то есть это, в принципе, готовая бизнес-модель, которая постоянно на волне тренда, при том, что постоянно окружают вас люди, которые являются профессионалами, ну и, собственно, мы получаем те знания, которые в итоге отправляют нас на вот этот экскалатор, да, друзья, финансового успеха. Ну, вот таким вот образом, в принципе, я думаю, что самое основное я вам рассказала, да, очень важный момент, что у нас нет каких-либо квалификаций, статусов, каких-то ежемесячных платежей нету, ограничений по выплатам у нас также, друзья, нету. Uh, у нас уникальный маркетинг, более 18 видов маркетинга со стопроцентной выплатой в сеть, да, то есть это действительно очень важно и очень, так сказать, ну перспективно, то есть конкурентоспособно, так скажем, да. И, пожалуйста, вот уровни доступа, которые у нас есть, то есть есть четыре курса, по которым вы можете обучаться. На каждом из них разный уровень знаний. Слева вы видите столбики, да, то есть от базового до мастер-курса. Ну и, соответственно, когда вы уже получаете мастер-курс, вы обладеваете всеми инструментами, фишками, знаниями и так далее – ну и, собственно, постоянно обучаетесь, образовываетесь. И вот таким вот образом, собственно, с нами вместе развиваетесь, друзья. Да? У нас сломалось тут все. Ну, собственно, с чего начать, да, то есть система четырех шагов. То есть, в принципе, вы получаете баз, базовый инструктаж, смотрите презентацию, принимаете решения соответственно, и уже прорабатываете потом а, с тем человеком, который вас пригласил в наше комьюнити, старт школу, да, и, в принципе, начинаете получать образование и так далее, друзья. Ну, на этом я думаю, что а, моя презентация подходит к концу. Жду обратную связь. Если есть вопросы, то Женя на них а, сейчас обязательно ответит. Ну и, в принципе, вот таким вот образом мы здесь вместе все трансформируемся, чего я вам желаю. Женя, передаю тебе слово. До благодарю, да, благодарю, Татьяна, за такую презентацию, за такой расклад нашего сообщества. Сам прочувствовал, захотелось еще раз опять сказать, что, блин, давай, Женя, еще и понимаю, что я же теперь транслирую это. И, дорогие друзья, сейчас я вам покажу визуально, как это выглядит наша непосредственно Академия, чтобы вы Визуально посмотрели, какие у нас есть сайты. У нас есть площадка. Это наш непосредственно YouTube-канал, где вы можете посмотреть видеоотзывы, можете посмотреть о нашем сообществе, что говорят другие города и страны. У нас есть непосредственно сайт вебинаров. На сайте вебинаров вы можете зайти и посмотреть, какие спикеры ведут, их регалии, посмотреть непосредственно расписание определиться для себя, что вот в пятницу будет «Как мужику не превратиться в тряпку а милой девушке в бабу игу То есть это такой тренинг, практика. И на самом деле здесь очень-очень-очень много информации. Перезагрузка 100% процентов секретный рычаг изменения судьбы. Ребята, это кладец, это храм знаний. Нас уже говорят непосредственно телевидение, радио, первые второй канал «Россия-1». И сейчас у нас, вот если взять наш шарик, непосредственно «Глобус», да, то мы что видим? Что более 1 миллиона 100 тысяч посещений с октября 2017 года. Как вы считаете, что у нас более 100 стран, и вот на каждом континенте есть один человечек, который уже в нашем сообществе, в нашем клубе. Если взять сообщество, что это такое? Это… Закрытый клуб э, амбициозных продвинутых людей, которые делятся инсайдерской информацией фишкой, э, которую можно внедрить здесь и сейчас в ваш бизнес, либо в вашу жизнь, и по щелчку получить результат. Где вы такое найдете? Да, нет такого. Наша с вами задача сейчас э, сказать, какие реалии есть в нашем мире, в нашей жизни, что происходит и как это трансформировать. Наша задача была сегодня рассказать, донести до вас информацию, чтобы вы проснулись, чтобы вы сняли с себя розовые очки и разберитесь, разберитесь, что сейчас происходит. У меня есть к вам просьба, разберитесь, обратитесь а, к тому человеку, кто вас пригласил и непосредственно узнайте, задайте ему максимально вопросов, пусть он вам сделает тестовый доступ, вы посмотрите и то, что мы сегодня говорили с Татьяной, вы удивитесь, что мы сказали всего 5% информации. Что здесь можно будет? Потому что мы могли говорить сутками без остановки, так как время ограничено. И еще одно, что с 4 сентября у нас запускается высшее учебное онлайн-заведение. И мы запускаем непосредственно институт человека. Это базовая основа, без которой просто нельзя жить. И мы... Почему нам это не дают в школе, в вузах? А зачем это не выгодно? И здесь, на самом деле, вот узнайте. И, наверное, давайте сейчас посмотрим, какие есть вопросы в чате. Да, Жень, ты пока смотри вопросики, а я вот как раз скажу, почему же не дают все-таки в школе и в институте. да, ну, Просто это действительно невыгодно государству и остальным. Очень важным людям в этой жизни нужна рабочая сила, вот и все. То есть если каждый человек будет амбициозен и так далее, то кто будет работать на заводе, друзья? Кто? Это да. На самом деле, посмотрел, пока вопросов нет, но давайте подрезюмируем, что мы рассказали вам информацию, искренне поделились той информацией, которую мы владели и владеем. И хотим сделать этот мир чуть-чуть лучше, чуть-чуть мудрее, чуть-чуть сильнее, чуть-чуть богаче. Ваша задача сейчас обратиться и сказать человеку, кто вас пригласил, спасибо. И пусть он вам расскажет всю информацию более подробно и более детально. И тогда на планете Земля будет на одного человечка именно вас более счастливее, добрее, богаче. На этом, наверное, все. Мы заканчиваем наш... Соответственно, кто еще не поставил этой записи, палец вверх. Обязательно ставим. Кто-то даже один вниз поставил. Всегда у нас есть один. Это уже статистика нашего комьюнити. Друзья, большое спасибо, что смотрите. Если остались вопросы, обращайтесь к тому, кто вас пригласил. Ну и мы очень рады быть полезными вам. Всем хорошего вечера. С вами был... Евгений Жигалов и Татьяна и... Овчинникова. Татьяна Овчинникова, друзья. Всем Пока-пока-пока.